Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие дети. Исайд Мессенс Что я сказал? по вот сказал, здравствуйте, дорогие гости, дорогие дети. Мы пригласили вас на праздник рачинной каши. Это праздник встречи весны. Но так как наши... Гастролеры вот сидят вот слева от меня, ездили в Уфу на два дня. Долго не снимай, не снимай обязательно их. Дима, ну не отвлекайся. Да, я просто возьму немного, сниму. Ну Видишь, он закрывается, они не хотят сниматься. Да не снимайте их нахрен вообще, если они не хотят сниматься. Мы приглашаем вас на праздник «Рочинные каши». Это праздник встречи весны. Вот, именно с прилетом весны, с прилетом грачей начиналась весна, так думали и в древности, что когда грачи прилетают, значит, приходит весна. А так как у нас уже почти лето начинается, да, вот. то у нас немножко получилось запоздание, потому что вот наши гастролеры цыганские тут в Уфу ездили на два дня, и за них мы вот не в апреле проводим, а в мае. Но говорят, им там очень понравилось. Они увидели множество машин, обещали мне видео прислать, как они там отдыхали. Но кроме фотографий разных машин, танков и прочего, ничего не прислали. Почему у нас эхо идет сюда? Как мы смогли здесь эхо настроить? Я не знаю даже. Вот. Короче говоря, раньше э, люди в древности верили, что весну на кончике своих крыльев приносят грачей. Поэтому, когда станем снега появлялись первые руси в честь прилета грачей устраивали этот праздник. А как его устраивали? В этот день красиво одевали детей. Покажи им красиво одетых детей, сходи вам туда, пожалуйста. Вот. Отправляли их собирать с каждого дома немножко крупы, молока, масло, сахара, яйца. И зазывали стихами и песнями всех на праздник. И народ собирался на возвышенности, зажигался костер и в большом казане готовили кашу. Покажи наш костер, наш казан. Так как у нас в Башкирии сейчас противопожарные значит, мероприятия идут, то поэтому... Этот, э, мы не можем костер на земле разводить Видите, мы костер разводим в этом специальном месте так сказать. Вот. После шумного веселья, а веселье у нас уже началось У нас еще будут конкурсы, песни, пляски, игры вот. Потом, э, когда приготовят кашу, первые порции Кому полагалось, скажите, пожалуйста Неправильно Никто не знает. Первая порция полагалась земле с пожеланием всем мира, покоя и богатого урожая. Вторая порция кому предлагалась, как думаете? Кому? Птицам? Нет, еще рано. В воде. Вторая порция предлагалась в воде, чтобы могли сохранить живность э, на, на земле. Вода – это жизнь. Третья, кому предлагалась? Правильно, небо предлагалось, молодец, сегодня же, чтобы было много солнечных дней, вовремя шли дожди. А четвертый, кому предлагалось, наконец-то? Грачам, которые накрыли их весну, принесли. Вот кому предлагалось. Но когда же она предложится детям? Никогда. Они, они проголодались никогда детям уже не предложат предложат детям вот и только в пятую очередь предлагалась она значит детям вот и всем э, и всем остальным когда, которые присутствовали на празднике когда все расходились стаи птиц налетали на кашу оставленную им то что не съедим оставим Грачам и остальным птицам. Правильно? Правильно. Молодцы. Все, молодцы. Так, ну что ж, через сколько будет у нас каша? Минут через 10 уже будет, да? Хорошо. Так, ну что, у меня есть призыв. Этот, э, поэтому предлагаю поиграть. Мы еще и стрелять будем. Но предлагаю дети, вот девочки, давайте на две команды разделимся. И мы с вами, значит, эстафета. Кто побе победитель эстафеты, все получат по конфету. Кстати, приготовились? А, приготовились. Вот так, да. С другой стороны можно. Я вам налейте тихонько, не мешай бегать. Молодец! Молодец! Давай, давай, давай, давай, давай! Старайтесь к нему бежать. Дай, да, а Победили? Победили. Победили. да. Да, да. Да, да, да. Да, да, так, Да, да, да. Да, да, да, да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, Команда. Команда. Давай победивший команда. Да. Так, давай по одной. Спасибо. Спасибо. Ой, Шарик, дайте мне. Герман, Али, где ты? Давай приз тебе тоже. Леди сюда. Приз, сюрприз. Герман, Али, на Леги тебе сюда. приз. На, на, приз. Тебе. На, молодец, ты выиграл. Вот смотри, вот так на голову положили как надо. Вот, если упали, упала, значит поставили, шаг назад и пошли опять. И пошли, пошли, пошли. пошли. Понятно, да? Дима, включи какую-нибудь музыку со своего телефона. Вот так вот. Вот ты домой головой. А, так. Да, Саш! Возможно, села, да? Села! Села! Не понял? Села! Колонка Головка села! Да ладно! Вот еще целых две палочки. Так, внимание, готовы? Да! стар! Готово 10 минут прошло. Нет, еще не готово, представляешь? А когда готово? Боюсь, что пригорит и тихонько топлю. Примерно через сколько готово будет? Ну, минут через 10 как раз Опять будет готово. через 10? Да. Ну, ладно. Да, да. Привет, да. да. Привет, да. да. Привет, да. к сожалению, день рождения, только раз Все сразу. Всю чай завариваем мы. А в каком состоянии кашка? Почти готово Наверное, осталось 2 минуты Да, наверное, осталось 2 минуты Во. о какая хорошая Поймешь ты, Не ложишься на краю Придет серенький волчок И ухватит за запачок Раз, два, три, четыре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 на Корлею, как вот Сразу кайф надо кайфон, было дать, конечно. Да небес и звезд любым Но он исчез. И никто не знал, куда теперь учить его бай. Один бродяга нам сказал, что он Небо земли в воде, а? воде дали сначала? Перетящим даль. Ну, Раздаваешь докопод, потом налетут вот убилишься, на Но остался союзником рая Против тебя одного. Попить, ты, ты летящий, летящий в Я тебе говорю. Ты летящий даль. Вдаль, ты летящий вдаль, вдаль ангел. Но отстал стал союзником рая в ту ночь. Против тебя одного ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, без сны. Что, каша крачиная съедобная? Да. Хорошо, раз хотя бы так. Если Германали будет, значит будет. Давай подряд, Андрей, набирай что-нибудь Набирай что-нибудь подряд. Давай, что есть? Дайте на кашу. Кроме тюремных, нормально. Давай, не упади ладно? И ты не хочешь, Олег а Ерманович, Ну, Матвей, ты ее уже а Боится! Боится! Боится! ...и столбы тесной кабине дымок махорочки. Индик ругается в молочку. И по долинам, да по пригорочкам <связи> Хакит контейнеровоз Нормоза не откажут на спуске На подъем не заглохнет мотор И помчит по ухабам по-русски Далее на шахтой Он да, очень русский Перелетские поля и считай деревень, чайки чай, рожны до да любовь за да четыре рубля, покупай что не лень. Речной водила, гнет мне пара, на переди до радарами и на прощание Афганаля рай и не полночную день. Армада не откажут на спуске, На подъем не заглопнет попор, И бомщит по ухлабам по-русски, Далее на бойщик водила У меня стала семья и жена без меня. Никак не заснет Ходит на кухню, курит И твердит про себя Что разумка пройдет Дочка собит там плюшевым Сынче она без меня Послушная Мне тоже, знает, дай попробуй я привезу. Игрушки есть пути да. повезет Знаю, куда куда столько масла столько Куда От света кажется много И по-русски Водила Водила Водила шахтер Водила шахтер, Водила шахтер. Водила шахтер. Водила шахтер. I give myself